к гальвонометру подключена катушка с большим количеством витков. Если вдвигать в катушку полосовой магнит, то стрелка гальванометра отклонится, фиксируя появление электрического тока в цепи. Как только магнит останавливается, ток в катушке прекращается. При движении магнита из катушки ток вновь появляется в цепи, но его направление противоположно. Явление возникновения тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного поля, пронизывающего этот проводник, называют электромагнитной индукцией.